Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас не очередной выпуск, он посвящен теме Холокоста. А в гостях у нас Леонид Терушкин, заведующий архивным отделом научно-просветительного центра «Холокост. Москва». Здравствуйте, Леонид! Добрый день! Здравствуйте! Ну, я хотел бы, чтобы мы начали нашу беседу именно с фонда «Холокост», которому в следующем году, если не ошибаюсь, исполняется 30 лет. Если коротко, как каковы его основные цели и задачи? Хорошо. научно просветительный центр и фонд «Холокост» действительно в будущем году будет отмечать юбилей. Основными задачами центра, давайте так для краткости называть, это изучение истории Холокоста на территории бывшего Советского Союза, а также, в первую очередь, России. Это <смех> поиск свидетельств, проведение мемориальные образовательные программы. У нас довольно большая программа по изучению истории Холокоста а также по, по преподаванию этой темы для российских и не только российских педагогов, школ, вузов. Это создание передвижных выставок и стационарных выставок в истории Холокоста, это изучение различных аспектов Холокоста э, в контексте Второй мировой и Великой Отечественной войны. И, разумеется, так как я заведующий архивным отделом, то э, основная моя деятельность – это, конечно, архив поиска, изучение, сбор свидетельств, устных, письменных э, документов, артефактов того и той эпохи, и, разумеется, мы не ограничиваемся в этом плане границами Российской Федерации на сегодняшний день. Потому что мы работаем, с, в общем-то, со всеми, кто пережил Холокост, Вторую мировую войну, и их потомками, рассеянными по всему миру, по всему русскоязычному пространству. Естественно, Российский Центр Холокоста находится в Москве, и мы активно сотрудничаем с очень многими учебными образования организациями россии хорошо теперь мы поговорим о конкретных вещах вот мы с вами беседуем как раз сейчас такая печальная дата 80 лет со дня бабьего яра то есть не со дня бабьего яра я знаю что ваш Центр, естественно, не мог остаться в стороне. И э, можно рассказать о э, мероприятиях и о том, что связано с Бабим Яром? Разумеется. Ну, в России сейчас проходит довольно много мероприятий, посвященных этой, трагическо, этому трагическому юбилею, если так можно выразиться. Вышли новые книги, опубликованы новые документы, кстати, и, естественно, проходит не одна передача. Ну, по большому счету, казалось бы, о том, что происходило в Киеве в сентябре 1941 года, уже все прекрасно все знают. Но, тем не менее, почему эта тема не только в плане какого-то трагического, трагической памяти интересует. Во-первых, еще всплывают и еще имена тех, кто погиб. Далеко не все имена еще известны, те, кто погиб. Еще можно постараться восстановить. Во-вторых, появляются документы. Вот буквально сегодня, час назад читал документы, одну статью, опубликованную в Израиле, о переписке о письмах тех, кто погиб в Бабе Миру. Предвоенные письма. Еще до сих пор не совсем ясно, ну это вопрос, такой очень политизированный, а какой там все-таки будет мемориал, о котором так много говорили и писали? Пока споры, продолжаются споры вокруг мемориала. Ну, этому, наверное, стоит посвятить отдельную передачу. Поэтому до сих пор не совсем ясна и действия отдельных представителей германского аккаунтного командования. В общем-то, участие местных коллаборационистов. И, конечно, учитывая и послевоенную историю Баби Уяра, и, и то, как, в общем-то, память об этой трагедии тяжело, медленно и мучительно пробивала себе дорогу, естественно, история Баби Уяра продолжает всех очень сильно волновать. Кроме того, поймите меня правильно, это, в общем-то, одна, одна из трагических дат, юбилей которых, открывающие как бы полосу юбилеев. То есть, таких вот трагических памятных дат, начиная с 22 июня, и дальше у нас пойдут 80 лет уничтожения евреев Одессы, Харькова, Ростова-на-Дону, так скажем, на ближайший год. Поэтому являющийся символом, самым трагическим символом холокоста Яр в мировом понимании в мировом понимании этой трагедии, он, конечно, привлекает так много внимания. Хотя это, конечно, хотя, конечно, тех, кто пережил Баби практически уже не осталось. Продолжается также поиск поиски тех, кто помог спастись евреям, уцелевшим в Киеве и в Ковечеме. Наверное, поэтому. Это, так, так много внимания уделяется этим событиям. И э, еще я хотел, чтобы мы с вами затронули одну тему. Я знаю, что э, недавно вышел очередной э, выпуск, э, такого, вернее, сборник, э, называется «Сохранение мои письма». Я знаю, что он у вас в руках. Вот он. И э, это такой вот проект. Это уже, как я уже сказал, шестой выпуск. Расскажите, пожалуйста, о нем. Ну вот давайте я на этом чуть Подробнее остановлюсь. Дело в том, что уже почти 15 лет мы издаем серию сборников «Сохранимые письма. Письма евреев Советского Союза. периода до Великой Отечественной войны». Первый сборник вышел в 2007 году, к 22 июня этого года вышел шестой сборник. Нет, мы никогда не... Мы ставили задачу сдать под какую-то дату, и только в этом году, опять же, учитывая 80-летие этой, э, этой даты э, нападения на Германии на Советский Союз с начала э, мы готовили выпуск э, к этой дате. В принципе, это все материалы, которые собраны нами на 90% в личных семейных архивах в оригиналах и копиях из Израиля России Украины Белоруссии Латвии Соединенных Штатов Америки Канады Германии. То есть мы на протяжении практически всего существования Центра холокост собираем изучаем эту семейную переписку. Письма с фронта они составляют 70 примерно процентов того что мы издаем. Письма на фронт, письма из эвакуации. Это зачастую встречающиеся предсмертные письма. То есть письма тех, кто погиб, но успел написать свои письма перед войной или перед занятием конкретного города, например, Киева, германскими войсками. Письма узников, гетто, военные дневники. Вы знаете, как выяснилось у людей на дачах, антресолях, в старых квартирах. Особенно у людей старшего поколения лежит еще масса интереснейших документов. Можно очень долго рассказывать, как в самых неожиданных местах совершенно далекие зачастую люди от истории, от темы вой... Холокоста, Второй мировой войны, вдруг находят что-то очень интересное, обязательно э, спешат принести к нам. Мы собираем и в оригиналах, и в копиях, изучаем эти письма, изучаем и постараемся восстановить, благо сейчас много информационных ресурсов, э биографии, судьбы авторов и адресатов. К сожалению, как минимум половина тех, письма, половина тех чьи письма мы публикуем, это не вернувшиеся с войны. Это солдаты, офицеры Красной Армии, евреи, погибшие на фронтах Второй мировой войны, Письма погибших хранили лучше, как реликвию. Естественно, в этих сборниках есть письма не только евреев. Это письма членов смешанных семей было не так уж мало перед войной. Письма товарищей однополчан, письма совершенно людей, украинцев, белорусов, армян, которые.. Оказались свидетелями, очевидцами уничтожения евреев в разных городах, Советского, местах Советского Союза. И они пишут потом родственникам, что здесь произошло после освобождения этих районов. Первые свидетельства о Холокосте в данном конкретном месте. Разумеется, кстати, у нас встречаются письма и касающиеся Бабьего Яра. Вот последние сборники у нас опубликованы. Последние письма такой Сони Маловицкой, юной девушки, еще Еще подростка из Киева. Она не смогла покинуть Киев в 1941 году. Это последние ее письма подруги, которая была в эвакуации. Только так эти письма, собственно, и сохранились. А Соня Баловицкая погибла по админирую. Естественно, мы эти письма стараемся собирать. Кстати, встречаются письма не только на русском языке. В этом последнем сборнике у нас довольно много писем. На и нам помогали специалисты, знающие идише в переводе этих писем. Письма это все написаны от руки, так что нам много помогают в их расшифровке. Молодые люди, студенты, да и сами мы немало расшифровываем. Э -э очень э кстати, что я могу сказать про последний сборник. Э помимо писем мы много иллюстрируем сборники фотографиями, рисунками, э различ различными личными документами. В основном, опять же, то, что осталось у людей в их семейных архивах. И как раз хочется отметить, что именно в последнем сборнике у нас были письма. У нас появились письма, полученные от граждан Германии. Так, примерно в прошлом году, когда мы все сидели в изоляции и работать могли только по интернету, делали ряд публикаций в прессе, в интернете. На наши публикации откликнулись э э Маргар Гальперин живущий с Сарбрюкене, и он прислал довольно много писем своего отца, на русском и с вкраплениями на идиш, своего отца, который в 1944 году погиб в боях при освобождении Сковчины, эти письма мы опубликовали. Потом еще одна дама, живущая в районе Штугарка, тоже прислала нам очень интересные письма своего дяди, такого врача Савы Кеймаха, известный до войны в Одессе врач. Он погиб в Севастополе в 42 году. Там вообще, когда при падении Севастополя в 42 году погибло очень много медиков. Из них был крайне очень высокий процент евреев. Сохранились вот эти письма... Савы Кеймаха, военного врача, и переписка о его судьбе, его родных и родных других врачей, его товарищей, тоже оставшихся навсегда под Севастопом. А потом мы обратили внимание, вот, знаете, такие, вот чем интересна еще наша деятельность. Мы обратили внимание, что фамилия Кеймах нам очень знакома. И мы стали выяснять, оказывается, известные советские партизаны. Давид Кеймах, участник подготовки и ликвидации Гавляйтра Беларуси Вильгельма Куба в 1943 году. Тоже, к сожалению, Давид Кеймах погиб в 1943 году. Он и Сава Кеймах ⁇ двоюродный брат. Как интересно, переплели семейные такие ветви. Трагически, но очень интересно. И оказалось, мы еще обратились к нашим коллегам в музей Великой Отечественной войны в Минске. И оттуда получили небольшой дневник партизана Давида Кеймаха и пару его писем дочери, написанные в начале 42 -го года, они тоже вошли в наш сборник. Но данный пример нам чем интересен? Мы не только публикуем письма, мы пытаемся, иногда нам это удается, восстановить какие-то семейные связи про судьбы отдельных людей и отдельных семей на фоне трагических событий 40-х годов. Так скажем, человеческие судьбы в нечеловеческих условиях войны холокоста Ну и, конечно, надо, надо все-таки не забывать, что письма, этот жанр, увы, к сожалению, он исчез. Сегодня уже так не пишут. К сожалению, а вот эти свидетельства, где, кстати, немало свидетельств и о Холокосте мы находим, разумеется. И нам интересны письма, практически нам интересны любые письма, потому что в каждом письме можно найти что-нибудь интересное. Поэтому мы не собираемся останавливаться и будем продолжать и буквально... После программы наблюдатель мне тоже позвонила одна женщина. Сказала, что у нее есть какие-то интересные материалы. Она хотела бы к нам зайти. Да, и еще надо сказать, что еще до выхода седьмого сборника. 7 мая этого года. С германскими студентами из Потсдамского университета. У нас даже была проведена такая встреча. Студенты по своей инициативе перевели часть писем из всех наших сборников на немецкий язык. Устроили такой памятный вечер. Они читали эти письма на русском и на немецком на протяжении трех часов с демонстрацией фотографий, документов. Это есть, кстати, в интернете. Очень интересная была инициатива студентов. Мы думаем, что мы ее обязательно поддержим. Вот таким образом. Леонид, ну я думаю, что вот, пользуясь случаем, мы можем обратиться к зрителям моего канала. Я думаю, что вы на своем канале это тоже выставите. Дело в том, что благодаря интернету это увидят не только в Германии, в России, но и в других странах мира, в США и в Израиле. И может быть можно сказать, что те, у кого сохранились письма, чтобы каким-то образом по интернету связались с вами и с вашим фондом, и, может быть, для очередного нового сборника появятся материалы. Да, Позвите, пожалуйста. Мы... Я, я напишу обязательно адрес в интернете вашего фонда, чтобы люди могли... Обратиться напрямую. Большое вам спасибо. Я думаю, что это наша первая, но не последняя встреча, хотя посвящена таким трагическим датам, но я вас благодарю за вашу интересную работу, очень познавательную и просветительную, особенно сейчас наше такое тревожное время. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.